привет друзья сегодня поговорим о вредных привычках которые убивают ваш автомобиль Современные автомобили обладают сравнительно высокой надежностью. И у многих автовладельцев возникает иллюзия, что их техника выдержит любые нагрузки. Однако даже небольшие ошибки в эксплуатации автомобиля могут грозить большими проблемами в будущем. Итак, что же это за недочеты, давайте сейчас разберем. Одна из самых опасных привычек автовладельцев это оставлять машину на включенной передаче. Многие автовладельцы, запомнив старые дедовские наставления, не пользуются ручником, потому что он... Может закиснуть, может порваться, может что-либо еще случиться. Они включают первую или вторую передачу на механической коробке передач и оставляют ее вот таким образом на парковке. Однако многие современные двигатели и трансмиссии уже не держат давление, как раньше. Они стравливают его через механику газораспределительного механизма. Автомобиль в итоге скатывается под уклон врезается в какое-либо препятствие или же еще хуже в другой автомобиль Нога на педали сцепления Если автомобиль оборудован механической коробкой передач то многие начинающие автолюбители сначала ездят удерживая левую ногу на педали сцепления В итоге получается, что технический узел всегда находится в нагруженном состоянии в том числе вилку корзину выжимной подшипник который немного разжимает фрикционы они проскальзывают и греются даже незначительный выжим педали сцепления пусть и без потери тяги создает негативные нагрузки внутри узла повышенный износ приводит к быстрому выходу из строя узла сцепления и ремонт в принципе как всегда выходит очень дорогим поездки на 92 бензине 92 бензин считается более качественным, чем 95-й, предписанный многими автопроизводителями. Есть мнение, что его поделают меньше, поэтому и вреда от него приходит меньше. Однако использование бензина с низким октановым числом наносит непоправимый вред двигателю автомобиля. Возникает эффект детонирования, то есть подрыв в смеси возникает раньше положенного. Из-за взрывов растет температура в камере сгорания и наблюдаются повреждения стенок цилиндра и поршня. Детонации буквально крошат и плавят детали. Поэтому, если производитель автомобилей требует использовать 95-й бензин или 98-й или 100-й, то так следует и поступать. Руль до упора. Часто во время маневрирования водители выкручивают руль до упора, стараясь сократить радиус разворота. Но делать этого не рекомендуется. При крайнем положении рулевого колеса давление в гидравлической системе рулевого усилителя резко возрастает и включается переливной клапан. Масло движется по дублирующему контуру, который задействуется только в критических условиях. Если машина новая, то проблем не будет, а вот на поезженных автомобилях с изношенными патрубками при открытии перепускного клапана и выходе масла в резервный контур могут образоваться утечки. Если требуется развернуться, то при достижении рулем крайнего положения надо его вернуть назад на несколько градусов и тогда клапан не откроется. Мгновенный старт после длительного простоя. Начинающие водители обычно не прогревают машины и стартуют сразу после поворота ключа. Однако так поступать неправильно. Перед поездкой нужно дать автомобилю поработать на холостых оборотах а, хотя бы около минуты, чтобы масло разошлось по системе смазки. Если это условие проигнорировать, то масляный насос просто не успеет а, прогнать отстоявшуюся жидкость а, до всех участков а, силового агрегата и будет возникать дефицит смазки. Для одного-двух раз это вообще не смертельно, но при систематическом старте с места с непрокаченным маслом будет наблюдаться повышенный износ двигателя и ресурс мотора, естественно, снизится. Внезапная остановка после активной езды. Часто вижу водителей, которые активно ведут себя на дороге, маневрируют, перестраиваются, гоняют, а затем перестраиваются в правый ряд и ныряют на парковку магазина. Водитель бежит в магазин за продуктами, а автомобиль на солнце остается трещать своими колодками дисками и турбиной. делать так категорически нельзя в особенности для автомобилей с турбомотором после каждого цикла активного вождения силовой агрегат трансмиссию тормозную систему нужно обязательно охлаждать для этого нужно проехать 200 300 метров на малом газу чтобы турбина и тормоза остыли В процессе работы турбина разогревается до огромных температур и если не дать ей остыть хотя бы минутку, то ее может повести возникнут трещины и агрегат может выйти из строя. То же самое и с тормозной системой. Если вы после активной езды сразу останавливаетесь, то тормозная система остается в накальном состоянии и без должного охлаждения ее может повести. Друзья, подписывайтесь на мой канал, не забывайте, ставьте лайки, пишите внизу комментарии, что вы думаете по поводу данного видео. И какие, может быть, еще бывают а, неправильные привычки водителей, которые приводят к поломке автомобилей. Всем пока!